На равнинах тучи ходит хмуро. Край суровый тишиной объят У высоких берегов Амура Часовые родины стоят Что-то я, ребят, не туда вообще, да, поехал?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 В сегодняшнем видео постараюсь поведать такую интересную тему, как встреча с местными обитателями, конечно же, равнинного биома. Да, когда вы прибудете на равнины, вам могут попасться достаточно агрессивные твари, поэтому советую идти на равнины как минимум в броне железной, ну или же, если уж совсем мажор... А то, может быть, у вас где-то завалялась и серебряная броня. Тогда смело нацепляйте, да, ее на свое мощное волосатое тело. И выдвигаемся, друзья, исследовать эти самые миры. Блин, штаны забыл одеть, капец! Штаны-то нацепи, ну что ж ты, даба-то какая, а, ребятки! Ну что ж, в сегодняшнем видео я хочу поведать самые важные тактики. При боях Самыми типичными представителями Равнинного а, Биома, да, это, ребят, не будет Гайдом по равнинам, это просто-напросто Будет такой, знаете, ознакомительного плана Видосик, как же нужно себя вести Когда вы видите тех или иных монстров. Вам могут попасться вот такие назойливые букашки-таракашки под названием смертокрылы или Смертожалы, которые очень больно кусаются. Да, ребят, сразу же вам скажу, что не стоит паниковать а, в таких случаях, когда вы прилетаете на биом равнины. Нужно просто-напросто смотреть а, в оба, наблюдать за окружением и чтобы у вас не было а, паники. Что, ребят, нужно сделать, чтобы убить этого Смертожала? Вообще, ребята эти комары, они, да, на самом деле смертоносные. Их яд практически убивает с одного удара, если вы не в нужной броне. Но от них можно легко отбиться. У них очень мало э, хп, я вот сейчас не рассчитал. Можно, ребят, сразу же нанести им встречный урон, когда они летят на вас. И тогда проблема будет э, решена. Можно, самый лучший вариант, это расстреливать этих смертокрылов из лука. Смертокрыла очень легко э, заблокировать щитом, То есть достаточно просто подставить щит, и он по вам не пробьет. Но щит должен быть нормальный, потому что он наносит достаточно много урона разового. И если у вас будет какой-то обычный щит, типа там бронзового, то он может не, не сдержать полный урон. А, ну вот, ребят, давайте протестируем сейчас то, что я вам и говорил. Берете просто-напросто лук и ждете, когда смертокрыл полетит на вас. И вот, ждем, когда он полетит на нас. И вуаля, вот таким вот образом мы просто-напросто ваншотим. Есть такое... Мнение, что если Смертокрыл атакует Нужно просто бежать в противоположную сторону Но ни хрена Он, ребятки, нас все равно настигает зараза такая, Поэтому бежать от него просто так Не получится, не пробуйте Это самые грозные враги здесь На равнинах И они всегда нападают практически из-под тишка Да, они очень маленькие И очень незаметные Ну что ж, друзья, переходим к следующему гостю а, Нашего с вами Сегодняшнего выпуска Пойдемте найдем большого подобного, э, вот такого вот бизона, или как его назвать. Это, ребятки, э, локс. Прошу любить и жаловать. Локсы это достаточно мирные создания, пока к ним не подойдешь э, вплотную. То есть здесь, смотрите, он нас э, не сильно хорошо замечает, он просто идет с нами знакомиться. Но если сильно близко к нему подойти, да, вот смотрите, он достаточно миролюбив, да, он не бежит за нами, сломя голову, да, но теперь, смотрите, мы его, мы с вами присутствуем начинаем потихонечку его подбишем. И он начинает выходить из себя потихонечку, да. Вот, все, ребят, он вышел из себя, это уже можно понять, что он начал на вас а, бэковать. Для того, чтобы убить этого парня, тоже, ребятки, главное, не паникуйте, у него есть несколько простых а так, которые вы уже а, видели Это вот такой вот, ребятки, удар а, Челюстью, да, который достаточно Много урона наносит, да, если вы опять-таки В какой-нибудь кожаной броне будете И вот такой вот удар ногами топот Который наносит ауе урон По площади, нужно просто, ребятки Отбегать от его ударов И так далее, да, в процессе боя он может Побежать в другую сторону, что позволит Вам достать лук И выстрелить в него прямо в голову Вот таким вот образом какой тип стрел лучше всего против этого парня подходит? Да я даже не знаю. Можно использовать морозные стрелы. Вот, ребят, вы сами видели, сейчас сколько урона он нам нанес, но мы заюзали баночку. Можно, ребята, ис использовать морозные стрелы, можно использовать какие-нибудь стрелы с ядовитым наконечником. Любые стрелы для его, как говорится, убийства подойдут. Если же этот локс отходит куда-то на большое расстояние воспользуйтесь этим, чтобы настрелять ему прямо а, в голову. Если же он идет на сближение, а, то доставайте топорик, доставайте щит блокировать атаки этого парня не советую, потому что он очень много выносливости у вас сжирает. Ну и разве только что в самом таком экстренном случае, да, когда вы слишком близко стоите к этому парню, тогда можно уже попробовать заблокировать, да, если вы видите, что вот сейчас он точно вас а, зацепит своим вот этим укусом, да. Ну можно спокойно, ребята, отходить, даже вот я сейчас в этой, вот видите, сейчас он, ребят, достал. Да, сейчас он достал, а, но чтобы, ребят, сохранять вашу выносливость, вы просто провоцируйте его, даем ему по зубам еще разочек и так, пока, ребятки, у нас, у нашего локса не кончатся все а, жизни. Да, просто, вот, вот сейчас он, видите, достал, вот сейчас, просто, ребят, провоцируем, можно, если вы, ребят, будете отходить, просто так, он вас не будет даже доставать своим укусом, да, и вот так просто, ребят, не перекатывайтесь, ничего не паникуйте, самое главное, да, у него расстояние вот этой вот массы атаки, вот этой вот, да, когда он, допустим, топает ногами, оно небольшое, поэтому просто подходите, наваливайте. Когда, ребят, отходите, сразу же автоматически жмите на правую кнопку мыши, ставьте щит, чтобы он, если вдруг прокусит, то прокусил чисто в щит. Да, щит всегда сдержит урон. Вот сейчас, например, да, я вовремя поставил, и урон не прошел. Вот когда он начинает, ребятки, отбегать для атаки, заряжайте ему прям в голову с помощью... Лука. И все, ребят, вот в таком вот темпе, потихоньку, помаленьку, этот парень рано или поздно сольется, и вы получите необходимый лут, который падает с него. Ребятки, вот так вот, ребята, легко и просто у нас убиваются эти твари. Ну, они, да, их, они слишком толстые, у них много здоровья, я не спорю. Но, тем не менее, от зачем нам нужны локсы? Да, локсов надо убивать, конечно же, за их офигенное мясо, да, которое будет очень хорошим питательным а, ингредиентом. И, конечно же, для шкурок локса шкурки, локса пойдут на коврики или же на крафт офигенного плащика локса, да который тоже обладает своими полезными а, свойствами. А, вот эти самые иглы, которые мы берем со смерта крылов или как тут их называют еще смертожалов, они потребуются для изготовления вот таких вот интересных стрел с самым высоким колющим уроном, который есть на данный момент в игрушечке. Поэтому все компоненты, которые вы выбьете с этих монстров, естественно забирайте и тогда вы вы будете развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Ну, а мы переходим к деревне гоблинов. В моей деревне гоблинах, гоблинов, гоблинов, по-моему, не осталось ни одного гоблина. Да, и тотемы я все отсюда собрал, которые здесь были. Все, все тут я зачистил. Ни одного, ребят, здесь гоблина, ни одного тролля здесь не осталось, берсерка но здесь они, друзья, были как только вы найдете первый раз вот такую вот деревушку не старайтесь сразу же ломиться и пытаться что-то сделать здесь будет очень большое количество гоблинов сначала научитесь воевать с этими парнями по одиночке или же по двое, или же по трое сколько их там будет, не знаю сейчас мы, ребят, попробуем найти этих самых наглых мелких сорванцов так, я где-то слышу голоса где-то слышу голоса Появитесь же наконец-таки, кто там говорил. Вот, ребят, пожалуйста, несколько гоблинов сразу против нас сейчас выдвигается Вообще на равнины советую брать с собой способность от третьего босса, от костяной массы, чтобы а, резать входящий по вам а, урон. Что, ребят, такое из себя гоблины представляют? Это вот такие мелкие назойливые паразиты, которые будут всегда стараться вас преследовать или же отдвигать, если вы от них удираете, и снова прибиваться к своей стае. Обычно они а, спавнятся по несколько штук, да. И то, что если вы найдете одного, значит обязательно ждите, где-то есть еще его... Сородича. Что, ребятки, нужно знать, чтобы а, Атаковать этого гоблина Ну, во-первых, можно парировать легко И просто его удар, так же, как от Обычного какого-нибудь скелетика, да Или же какого-нибудь грейдворфа, да Парируются удары очень легко И я думаю, что щит нужно с собой, ребятки, взять не ниже железного, потому что вот этот, ребят, нам сейчас слабенький, попался с дубиночкой, он дамажит не так сильно. Парируйте просто-напросто удар, наносите два встречных и гоблин повержен. Ничего сложного в этом а, нет, только, ребят, главное не кипишите. Но одно дело, когда вы воюете с одним гоблином, совершенно, ребятки, другое дело, когда этих гоблинов хотя бы парочка. Вот, ребят, еще один гоблин, да, по одному они бегают, этот уже с мечом, но а, парируется он ровно так же, как тот, который а, с дубиночкой, да, просто-напросто, ребят, не бойтесь, где-то, кстати, его еще, о, вон еще два друга идут, там, кстати, есть еще один, который а, с копьем, и, ребят, не бойтесь, а просто-напросто блокируйте Ли, парируйте, не... ну, лучше старайтесь, парируйте, если, ребят, кто не знал, как парировать удары, нужно подставлять щит в самый крайний момент, когда вы видите, когда происходит удар. Или другими же словами, в самой крайней точке, когда по вам должен пройти пройти урон, и только когда, например, за секунду, до удара по вам вы на, вам наносится урон и если вы ставите щит, то тогда парирование происходит всегда особенно это распространяется на всех существ, кроме боссов насколько я знаю, ну что ж, давайте, ребят, посмотрим еще на этих самых гадов, да, надо уметь воевать против разных типов, да, у нас там как раз таки с копьем, я этого парня постараюсь оставить на десерт, давайте, ребят, этого сейчас вырубим по-быстренькому, опа, а ну иди сюда так, все, остался один, ребят, с копьем. Вот те, которые с копьем, очень, ребятки, смертоносные типы. Потому что их копья, ну вот сейчас мы заблокировали, они наносят самый мощный урон. Да, у меня просто щит сейчас хороший. Вот сейчас 97 аж вылетел, вы видели, да. Если бы я не парировал, тогда этот парень бы меня пробил очень нехило. А когда, ребят, мы просто блокируем, смотрите, то нас он пробивает даже. Если же мы парируем удар. Да, меня, кстати, он сейчас может сваншотить, если он по мне пробьет. Да, это очень-очень жесткий урон. Да, ребят, с, с копьем, а, чем смертоносен этот гоблин? Потому что он может, смотрите, накидывать а, к нам издалека. И может нас просто-напросто убить. Видите, как далеко летит копье, да? Поэтому, если такое копье заденет нас в полете, то нам не сдобровать. Давайте посмотрим, если он нас издалека сейчас выстрелит. Сможем ли мы отбить? Давай, попади, попади по мне. Сможем ли мы отбить, и какой урон нанесет а, тогда копье? Давай, пробуй, пробуй, пробуй. Ой-ой-ой, да, чем дальше, кстати, мы отходим, тем больше урон от этих копий по нам проходит Баба промазал Ну, ребят, на самом деле, этих парней убить достаточно легко а, Важно только лишь а, видеть, когда он кидает по вам копье Вот таким вот образом, да И просто-напросто его нагоняем, все Да, на самом деле, ребятки, это гоблины, они достаточно легкие противники, если к ним приспособиться Но будьте осторожны, так как они дамажат жестко И при первой встрече, скорее всего, вы... Потерпите небольшую долю дискомфорта, да. И ваша задница будет разрываться, что они такие юртки, такие вертки, постоянно от вас удирают, от ваших ударов. Но со временем, друзья, вы привыкнете. Да, главное знать примерно, что стоит отжидать от тех или иных а, монстров. Также еще в деревнях встречаются а, тролли. Или как они еще там называются? Тролли-берсеркеры, по-моему, да. Это такие большие, знаете, тоже зеленые создания которые очень-очень э, люто дамажат в ближнем бою. Но с ними, ребятки, мы э, встретимся чуть позже, когда я буду делать разбор на вот такую деревню гоблинов, э, гоблинов подробнее. И также в этих деревнях еще встречаются шаманы-гоблины, да, Которые, ну, очень-очень жестко э, кастуют заклинания, да поддерживают своих союзников. Но это, ребят, так же, как у Грейдворфов, когда выходит шаман и начинает отхиливать свою пачку. Также у э, гоблинов есть свой шаман, который будет постоянно кидать какие-то бафы своим союзникам, тем самым усиливая свое э, войско. Это были все самые основные противники, к которым стоит немножечко попривыкнуть, и вы станете гуру по их убийствам со временем. Да, ребятки, буквально пяток одного типа, пяток другого типа, пятерочку третьего типа вы поубиваете и вы привыкнете, ребятки, к тактике. Но ну, чтобы не происходило случайных смертей, конечно же, ребятки, порекомендуйте этот видосик своим друзьям, кто также играет в Вальхейм. И тогда вы будете знать, что наверняка ожидать стоит от гоблинов, от локсов и от смертоносных комаров. Житель, если ты считаешь, что братишка Скретч предоставил недостаточно информации по теме э, обитателей на равнинах, то, пожалуйста, поругай его, напиши в комментариях, что бы ты хотел еще услышать, и братишка Скрэйч, конечно же, тебе ответит. Если же, зритель, у тебя есть какая-нибудь крутая интересная идея по поводу совершенно нового видео по Вальхейму, также смело, не стесняйся, пиши мне в комментариях, братишка Скрэйч обязательно все прочитает и сделает определенные э, выводы. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же!